Привет, ребят! Я вас хочу пригласить на онлайн-марафон «Возможности меня», который начнется 5 февраля, и будет он 7 дней. Как он будет проходить? Он будет проходить в режиме онлайн. Это будут ежедневные эфиры с двухсторонней связью. На этих марафонах мы будем прорабатывать каждого индивидуально. Я не только буду рассказывать о своем образе жизни, я не только буду вам с вами делиться какими-то практиками, но и, конечно же, мы полностью разберем вашу ситуацию. Почему вы находитесь на данный момент в такой ситуации, в которой вы сейчас застряли? Очень часто мы застреваем, как бы это ни было банально, но в детском возрасте. Да, мы думаем, что мы живем, но по факту мы существуем, не проживая даже юности. Хотите это исправить? Хотите жить полноценно? Хотите понять, что случилось? Почему это произошло? И почему вам так удобно? Почему вы не хотите с этим прощаться? Разберем. Приходите на онлайн-марафон. Кто не может приехать на ретриты вживую, либо на встречи, то я вас жду на этих марафонах. Они будут очень с глубокими проработками. Приходите.